запись все мы вас слушаем внимательно Рэп ильяу когда э, Реб я сказал снова ашма и сказал э, э, свидетели того что всевышний один то мне кажется что это так актуально еще раз еще раз понять и углубиться мы сейчас живем во время непрекращающихся конфликтов и войн и внутри нашей маленькой территории, и во всем, на, на всем этом шарике глобальном нашем. И вот какой смысл, что мы все время повторяем, что он один. А, а в, в конце каждой молитвы «Алейну лешабеах» Мы тоже заканчиваем, что наконец когда-нибудь наступит время, а мы этого очень хотим, что все человечество признает, что его имя одно и, и, и Всевышний один. И вот если постепенно люди начнут глубоко проникаться в вот этой идеей еврейской, которую мы проносим через всю историю, то прекратятся войны. Потому что альтернатива, что если а, а, в высших мирах есть а, какое-то множество разных сил, то тогда а, а, человечество, которое верит то, то в, одних, в одни силы, а другие верят в другие, оно никогда не прекратит конфликты и войны. Значит, вот... А, и вот это утверждение, что он один, говорит о том, что нужно всем постигать волю этого единого начала мирового. И вот это шансы на мир. Мне это хотелось сказать. Если он не один, мы обречены на бесконечные войны, и неизвестно, чем все кончится. А если Творец один то тогда есть надежда на мир. По мере того, как мы, все люди, проникнутся духом единого начала. Вот этим мне хотелось. Спасибо, Гидалии. Вы как-то так рассказали, что вот я еще увидел эту актуальную сторону этого самого божественного единства. Спасибо. Ширкоя, Спасибо, очень красиво. Ну и с этим связано благословение, которое отдается еврейскому народу, что будет благословен тебя благословивший, да? Да, связано. Когда благословят. И еще одна вещь, которая с этим же связана, что имя Всевышнего, оно связано, одно из имен это Бог Израиля, да? И Бог Иврим, кстати, это тоже упоминается. Вот в, в этой части тоже. Ну, вот, когда все соединится. И, и с, с этим связано, мне кажется, и поведение Амалика. А, потому что он не хотел принять, что он один. Те законы, которые Всевышний э, давал евреям, они ему не подходили. Совершенно. и Амалика, смотрите, с, сегодняшний Иран, а Это же, там же, они как бы сегодня себя относят к, к исламу. На самом деле в глубине там зороастризм. А зороастризм – это, это два, два, значит, начала. Одно начало жизни, одно смерти, и они равноценны, и между ними вечная борьба. И сегодня Иран в мире... Является как раз вот этим вот источником а, напряжения, войн. А, вот это вот наследие зрастризма а маска ислама, это просто у них, ну, это претензии на мировое господство. И поэтому они такие враги еврейского народа. Потому что совершенно противоположные идеологии. Они стремятся к войне принципиально. Это глубина их идеологии. А мы принципиально народ мира. Хотя в них, в них есть и положительный потенциал, который идет со времен корица. Да? Ирус. Да? корень. На, на. И так Иран, который считался подобным корица, тоже был друг в так что эти два потенциала и у них сохраняются. У них путь, чтобы им полностью открыт. Что-то со, со звуком? Меня было слышно? Да-да-да, я слышал. Вот а, а, а, может, я... может быть, <связь> может, может, Рафаэль имеет что-то сказать? Нет, у меня, конечно, есть что сказать. Вот, но вот, Илья, его любимая тема как раз по этой главе «Башалах», а не «Ашама Рафеха». Я думаю, что интересно послушать Илью. Я сегодня все утро читал, вчитывался в этот отрывок, там все не так однозначно, как видно на, на поверхности. Так что потом, если останется время, я тогда тоже расскажу Илье. Илья, пожалуйста. А, у меня сейчас нет текста перед, перед глазами, а... Значит, это эпизод, связанный с превращением горькой или соленой воды в питьевую, в пресную, когда народ пришел к источнику или озеру, жаждал, но не мог пить по качеству воды. И претензии к Маше, Маше обращается к Всевышнему, Всевышний дает ему рецепт, возьми дерево, брось эту воду. Он это сделал, вода стала, написано, сладкой, то есть пригодной для питья. И, и после этого идет послуг по памяти. И он там им сказал, если будете э, слушать мои э, э, указания, советы или голоса моего, и э, исполнять мои предписания, законы. То ни одной болезни которые я навел на Мицраем, на вас не на виду а они хм Рофеха я всевышний целитель ваш вот э, э, это единственное место мне кажется вот э, в хумаше где э, вот такое прямое указание на э, это качество и это отношение Всевышнего к еврейскому народу. Я целитель ваш. Теперь, что такое ненавиду болезни Всевышнего? Ой, Всевышний ненавидет болезни. Я извиняюсь, а. я могу прочесть да, прочтите, по телефону Фрема Горфинкель. Вот, да. И тут все-таки важный момент, что оно в единственном числе, а не во множественном. Да, да, а. да, конечно. А. Дал он ему законы уставления, и там он испытал его, и сказал он, если будешь прислушиваться глазу Господа, Бога твоего, и то, что прямо в его глазах делать будешь, и будешь внимать его заповедям, и соблюдать его законы, то все болезни, которые я навел на митра, мне наведу на тебя». Ибо я, Господь, Твой Целитель. Спасибо. А почему вы обратили внимание на единственное число? Того, кто сказал и кому? Какое Эй. значение вы в этом увидели? Это Эй. он, к кому это единый народ еврейский, да? А это пораши что Бог обращается к народу, но в предложении до и предложении после идет множественное число. А в этом, в этом отрывке идет единственное число. И возможно, что эти слова были адресованы только Маше, как к лидеру, потому что Маше тоже сорвался в этой ситуации и, и кричал громко к Богу. Вот и Бог ему, его воспитывает. И в следующей ситуации, когда, когда у людей закончилась еда, Маше молчит. Народ возмущается Маше Ароном. Маше молчит, пока Бог не говорит ему, иди, скажи вот то-то и то-то. Спасибо. То есть Моше ну, выучил урок. А, а, а в этом комментарии, э, Эли, э, содержится очень интересный момент. Я только сейчас, слушая, вас э, его осознал. Если вы помните самый-самый конец Хумаша, когда говорится о, об уходе Моше, да, то подчеркивается и состояние его здоровья. Там совершенно удивительные слова. 120 лет. Моше был совершенно здоров, и подчеркивается, зрение его не притупилось. что до обычных старости все видят плохо. И помните, праутцы наши, и Ицхака были проблемы а, со зрением а, и так далее. И вот э, Моше был здоров, значит, Моше, э, тот, кто, может быть, единственный, который услышал и исполнил, и подчеркивается, что да, Всевышний был ему целителем, машин ничего не нарушал. Ну, хотя ошибался, конечно, человечески. Вот в вашем комментарии очень интересный вывод. А, да. Но все-таки почему это для нас важно? Это утверждение прямой зависимости от духовной чистоты человека, да, она заключается в послушании слову Всевышнего зависимость духовного, состояния, духовной чистоты, влияние, вернее, на физическое здоровье. Потому что египтяне страдали во время этих десяти казней со всех сторон. Все аспекты жизни были практически затронуты там этими ударами, десятью, вплоть до смерти первенцев. И вот такое, народу, который под впечатлением того, что с ним только что было, народ был свидетелем этим, этих десяти казней, и вот ему было сказано, а вот ты видел это все, значит, твое, твоя, твое здоровье, твоя цельность, твоего состояния, да, ну если взять слово целительство, исцеление, зависит от того твоего отношения, к словам Всевышнего, то есть явный э, приоритет духовного над физическим. Вот один из выводов и э, э, наука э, психосоматика, которой занимается наш уважаемый раф Эли, вот она прямо с этим связана, мне кажется, потому что психа это душа, это это душевный мир. Да? А душевный мир явно является следствием духовного состояния, духовной чистоты. И, и вот э, если психосоматика как-то соотносится, связана э, с э, духовностью, то вот вам э, формула, жратая, э, потрясающая на, на все времена. У Спасибо. Вопрос. У меня вопрос по поводу сказанного. Если вы будете выполнять, слушайте меня и так, далее, и так далее, то я не, не дам те болезни, которые дал в Египте или дал на египтян. Почему не сказано, не дам полного выздоровления, не дам никаких болезней? Значит, те, которые были в Египте, не будут даны, но болезни остаются. Это, это это хороший вопрос. А, но ведь дальше идет э, вот самая сильная вещь. они Ашем Рофеха, я ваш целитель, я ваш врач. А, но тут, тут границ не видно. Тут не видно границ. Значит, э, мало того, что он не наведет болезни, а ведь на Египет болезни были не, не по физическим причинам, а, а все вот эти удары были по а, духовным причинам, потому что там процветало полное идолопоклонство и еще страшная жестокость по отношению к евреям. А, это, это все духовные были отклонения египтян. Значит, если у вас не будет отклонений, то не будет подобных ударов по вашему состоянию здоровья. А в конце все-таки Рофеха, а Рофеха это, это Руфеха, это целитель. То есть даже заболел, если вы это кстати, очень вы... важно. То есть Во... я оставлю болезни, оставлю другие болезни, но буду их исцелять. То есть не сказано про все болезни, сказано про болезни, которые были в Египте. И все. А то я бы сказал, или написал бы и не будет болезней, или будете здоровы, не знаю, выразить как угодно, но всех они а те, которые в Египте. Так или да, тут все-таки как бы разница образования слышится между ильей и, и доктором. Значит, доктор зацепился за то, что те болезни, которые навел на Мицраем, не на виду. Вот, но есть масса других, там какой-нибудь гепатит, онкология, аллергии, и прочее. Корона, вот. корона. Да. То есть у Бога есть список большой болезни. Но все-таки вот от подхода Ильи я вам отвечу следующим образом. Значит, что интересно в этом отрывке, что казни египетские здесь названы махалот, коль махала, шарсам тиба мицрая, каждую болезнь. То есть Макот, здесь названы Махолот. И то, что Илья сказал замечательно, что в конце Торы про Маше говорится, что он умер в 120 лет абсолютно здоровым, то возможно, что и это у нас как бы в традиции часто делается, не часто, но есть есть аналоги, что вот эти вот 10 казней, что это как бы 10 – это число как бы, совершенства, да? что как бы они включают в себя все все болезни, то есть ни одна из болезней не коснулась Маши. Вот. И то, к чему я вас приглашаю, я сам этим постараюсь заняться, попробую систематизировать все болезни через вот эту вот призму как бы, 10 казней, 10 болезней. То есть как бы, все, что мы знаем, как подвиды вот этих вот 10. Uh, аналог, который я говорил в традиции, это вот uh, знаменитая «Аз Ешир Маше в uh, это «Шир uh, и uh, как бы, мораль uh, Мепрак uh, говорит uh, яшир это Юдшир, uh, то есть uh, песня, которую воспоет Маше, uh, то есть «Яшир» uh, в будущем. А. «Аз Ешир Маши» и, и «Воспоет Маши». Вот. Значит, а а как бы приводит мидраш, который говорит, что «Ешир» — это Юдшир, 10 песней. Вот. И на основании этого вот, Робинахман из Браслова разработает свои этих 10 псалмов как 10 видов радости, что в песне на море» как бы было 10, все, все 10 видов радости, которые существуют в мире. Вот. И это уже потом распишет Рабинах. Значит, возможно, что в вот этих вот 10 казнях египетских, которые здесь Бог, обращаясь к Маше, называет, говорит, называет их болезнями. Вот, что возможно, что это просто вот все болезни, которые мы знаем, это какие-то толадоты от 10 болезней. Все. Спасибо. Вот болезни вопрос. Болезни – это то, что конкретное физиологические, анатомические изменения или как человек воспринимает? И подвох чувствуется, вот. значит, сколько до 120 вам вы не изменились, подвох в вопросе есть, значит, смотрите, мы верим, вот если брать согласно Кабали, что материальный мир это уплотнение тонких миров то есть, соответственно, как бы есть более тонкие миры, которые про, как бы пропитывают более низшие слои. Вот. Также и, и как бы, соответственно, там и хорошее, и плохое, оно спускается вот через эти миры до материального мира. Значит, болезнь, как... Известна медицине. С момента, что она наблюдается медицина, это болезнь, которая уже реализовала себя на материальном уровне. То есть, как бы на, на органике. Вот. Значит, то, что как бы, слово психосоматика на языке врачей, это когда как бы, есть симптомы, но нет органических изменений. Тогда говорят, а это у тебя от головы, это у тебя психосоматика. Вот. Но как бы, психосоматика – это не только имитация болезни, а это причина болезни. То есть болезнь спускается тоже до материального уровня. Вот. И как бы... Вот Рамбом, когда он систематизирует как бы, вот три причины зла, он говорит, что, как бы, ну, то есть он исходит из того, что как бы зло не является прямым как бы желанием Бога, а говорит, есть три причины зла в мире. Первое – это несовершенство материи. Там, это, ну, вот этот мир состоит, созданный из первоэлементов, там огонь, вода, воздух, или ко времени Рамбама там еще добавляется земля, да? огонь, вода, воздух, земля. То как бы есть накладки между этими элементами, они не идеально подходят друг к другу, поэтому есть какие-то как бы и физиологические изменения, там, допустим, возрастные, вот, и вообще там, не знаю, болезни роста, например. То есть есть какие-то физиологические накладки, и в мироздании тоже есть всякие там цунами, землетрясения там и так далее. То есть это как бы какие-то моменты нестыковки первоэлементов. Вот. Он говорит, это самая маленькая категория зла, которая встречается в мире. Вот. Вторая категория – это зло, которое человек причиняет другому человеку. И третье это зло, которое человек причиняет сам себе. Вот. Он говорит, И этого больше всего. Вот. Второй, третьей категории. Теперь, я вот всего год назад понял такую вещь, что когда человек заболевает, он приходит к врачу. Вот. И оба играют по правилам, что, как бы, что это несовершенство материи, вот. что это первая категория зла, которая есть в мире. Не тот, не тот, не, не проговаривают вторую, третью, а как раз подавляющее число терапевтических болезней. Вот. Они, они психосоматические. Вот. И даже инфекция любая как бы в природе так Богом заложено, что любой сложный организм сильнее как бы простого. То есть многоклеточный сильнее одноклеточных. Там, млекопитающие сильнее пресмыкающихся. То есть сложный организм более совершенный, более сильный, чем простейший. Если бы микробы или вирусы были сильнее сложных организмов, то как бы, кроме них на Земле ничего бы не осталось. Значит, проблема не в том, что они существуют, а в том, что что-то делает человека в какой-то момент незащищенным по отношению к ним. То есть снижается защита, и тогда у него появляется шанс. То есть снижается защита, чем то есть микробы, вирусы существуют всегда и везде и в организме тоже. Вот. Но пока организм в тонусе, у них нет шанса. Когда кто-то от, открыл или ведет там войну с организмом, то микробы вирус, он просто открывает второй фронт. И все. То есть всегда, когда человек заболевает воспалительным заболеванием, надо искать, где первый фронт, что ослабило. Закончил? Ну, да, можно здесь остановиться. Да. Ну, во-первых, я рад, что поднялся этот медицинский вопрос что можно немножко углубиться. Я понимаю слово психосоматика так. Сома – это тело, психа – это психа. Это когда тело с ума сошло. Не ведете себя как нужно. Психосоматика. Я о другом. Все знают понятие гипохондрик. Гипохондрик mm – -hmm. человек, который страдает от разных непонятных ощущений, он называет их болями, и он ходит по врачам, он занимает место в амбулатории и в больнице, и он беспрерывно занимается, тем его обследуют, ничего не находят, а он продолжает ходить. Его называют этим названием гипохондрик. Как будто ну немножко сумасшедший, человек не, не знает, что он хочет. Это все очень просто. У меня очень хорошо идут лечения гипохондрики. Я ему объясняю. У нас работает сердце. Так бьется. Тюк-тюк-тюк-тюк. Кто-нибудь слышал в усилителе, как это страшная тракторная работа. Мы, слава богу, его не, не ощущаем. Но есть состояния болезненные, даже у любого человека, а у гипохондрика постоянно что он чувствует, он слышит и ощущает сердцебиение. Что-то у него в области сердца. Что-то. Он не понимает, он идет, к врач делает электрокардиограмму и эхо, и все что угодно, ничего не находит, ничего не надо. Он слышит то, что не должен слышать, то, что мы не слышим, он слышит. И когда он получает объяснение, что он слышит то, что действительно есть, но это не болезнь, это, это не только это желудочные заболевания, кишечные, желудочные заболевания, мочевая система, все. То есть... Это с повышенной чувствительностью человек, который ощущает то, те физиологические процессы, которые происходят в организме, они происходят буйно, и которые мы не ощущаем. А мы его приравним к себе. А он же, понимаешь, он идет к врачу, говорит, все в порядке, а у него продолжает это. Ему врач не объясняет. Я объясняю, я ни, никакого лечения не вижу. Я объясняю, что он чувствует то, что, что мы не чувствуем Но это есть действительно И это не болезнь Это естественная работа Все это очень помогает Я просто к вам всем обращаюсь Потому что всегда в семье есть кто-то Так называемый гипохондрик Который ходит по врачам Жалуется, жалуется, а он, жалуется что он чувствует Другие не чувствуют Не находят ничего Но он же чувствует и он переводит, транслирует это как болезнь. Я не знаю, что он… Что-то есть такое, говорят, все в порядке, а не в порядке. Я чувствую, у меня бьется, у меня там скрипит, у меня булькает, я не знаю, что там делается. Понятно я объяснил? Доктор, okay. скажите, гип, гипохондрики, то, что в литературе ипохондрик, это одно и то же или это что-то другое? Я думаю, это одно и то же. Okay. Как произнести… А вы ему предложите э, научиться чувствовать других. Если он будет э, также сверхчувствительно э, относиться к другим, так вообще будет хорошо. Да, но тогда он от психосоматики... тогда сад, садиком станет. Садится психика только, психосоматикой. Сома где? У него сома, он же чувствует какие-то ощущения. Так, ну хорошо, я просто это всем рассказал, потому что это может быть, просто каждый может излечить, другого объяснить, что он ничего не придумает, и он не психо, не он ничего не придумает, он ощущает то, что обычный, обычный человек, нормальный, так называемый, обычный, не чувствует, но он чувствует, но это не страшно, ничего, это нормальная работа, слава богу, что он чувствует. Знаете, этот же феномен часто бывает, вот, допустим, После перелома руки вот, уже все нормально, все восстановилось. И человек показывает две руки и говорит, ну, смотрите, она же отличается. Но вот. чаще ноги. Или ноги, да. Она сильно отличалась просто, человек не Я спросил болезни, это то, что физиологические, анатомические изменения... Всевышний про болезнь, когда говорит. Или это как человек воспринимает? Нет, это Конечно, когда дошло. Я помню первый вопрос. и Я говорю, что та психосоматика, которой я занимаюсь, это та, которая дошла до органики. Угу. Вот. Это, это интересно. Если он на этом застревает, то это развивается органика? Конечно. Угу. Да? Если не исправляет причину, то органика развивается. Поэтому у нас как бы большее число терапевтических болезней неизлечимо. Вот, как в том анекдоте, что самое большое достижение терапевта – перевести острый процесс в хронический. Все. И, и вас... лечить всю жизнь. Это здорово. У меня вопрос к Ребю Иуде. Ребю Значит, вот слово, которое в этом посуке Рофе Решпей Алиф Вот вы как раз Рофе Что я это не значит? Не знаю, что... Я, хочу... я тоже хочу знать, что это значит, что это значит я, что подождите, это... подождите, подождите Я к вам Не надо мне по-одесски отфутболивать не Я понятна? к вам обращаюсь В Вы, доменас, не вы знаешь. у нас Рофе Я не знаю, что... почему я называюсь Рофе И что такое Рофе И как перевести точно по-русски Это слово Рофе но, понимаю, вот, а, Руфе, но вот в, этой, в этом, этом посуке расслабление. В этом, этом посуке мы переводим как целитель. Так мы переводим, значит, Руфе... а на самом деле, что, что это? На самом ну, деле мы... что целитель, и все воспринимают целитель. А я не уверен? Расслабитель, может быть. Я не это знаю. Бы... Нет, ну а... корень, корень слово, что значит, Рофе. Вот, вот вопрос у меня какой. Он постоянно стоит, и никто мне на, не ответил. А а, пока. Вот, ну да. А я думал, как раз вы и ответите. Поскольку нет, вы, вы Рофе. Ну да. Значит, а... обзывают так, Рофе, доктор, везде Нет, нет, нет, доктор, врач это. А мы в святом языке пытаемся найти ответы. Значит. Нет, а... Большой вопрос. Да, совершенно просто... неправильный, совершенно неправильный перевод. Можно, да, и, и одно слово по этому поводу. Это, это д, д, д, действительно от слова э, Лера, Это с расслаблением, видимо, связано, вот и еврейский корень. И я вспоминаю, что до, ведь до самой последней эпохи, можно сказать, почти до 20 века, ведь у врачей по-настоящему не было инструментов изменить болезнь вот таким уж прямо химическим путем и так далее, они именно действовали так, что они расслабляли пациента, улучшали его настрой и внушали ему в хорошем случае, что вот его болезнь должна пройти. Там, если что-то особенно горькое дать человеку, и сказать, вот смотри, это тебе поможет, как в советское время хлористый кальций, если вы помните, наверное, все помнят, было лекарство одно из основных против гриппа, против простуд. И Лев, и лев Толстой, вот это, так пику с другой стороны, Лев Толстой о Пьере пишет, что когда он заболел вот после плена у французов, тяжело болел, и горит Лев Толстой благодаря своему природному, сильному, Организму он выздоровел, несмотря на все старания врачей. Лев Толстой, кстати, в своих а, а, записках в дневнике как-то записал, что если человек к 40 годам сам себе не врач, то он либо лентяй, либо дурак. Это так вот Лев Николаевич ленивый дурак. Да? да, еще хуже. И все-таки я сделаю маленькую попытку, а потом мне очень интересно послушать, что наш скажет раф Элли. И все-таки слово "целитель" мне кажется, оно очень в данном случае поможет по поиску ответа, что такое Рафа. Сейчас, сейчас. Рафелис сегодня уже сказал одну важнейшую вещь, что сложный организм человеческий, например, потенциально сильнее, чем микроорганизм. Хотя иногда микроорганизмы нас достают. И вот, но мне кажется, нужно добавить к этому одно условие. Если этот сложный организм, не содержит внутренних противоречий. Если он гармоничен, одним словом или другим словом, он цельный. Вот если в нем есть цельность, то есть отдельные его органы или части, которых 248 по нашей традиции, много, и вот если они между собой сотрудничают, если у них есть некое объединяющее начало, опять к слову, еди... к слову «единство», о котором мы сегодня говорили, а, и вот эта цельность, то есть а, это некая сложная система, тем не менее в чем-то единая. Если этого нет, то и есть противоречие между частями единого целого, то оно сильно ослаблено, и тогда атака простейших может его повергнуть в болезнь. Угу. Тогда врач – это та внешняя сила по отношению к человеку, который видит, значит, там идет диагностика сначала, который видит, а где тут нецельность, А еще важнее, если он видит причины, то, о чем Эли сказал. Если он видит причины, которые вносят этот, эту нецельность, этот физически говоря, эксцентриситет. Помните, что это такое? Значит, если вращается тело, ну, волчок, например, Юла, да? А все в этом мире вращается. У нас каждое, каждый атом в нашем теле, он, он имеет вращательное движение. Это, это далеко я уйду, не, не буду. Но э эксцентриситет, это если волчок, не уравновешен, то он не сможет крутиться. Он, он тут же выскочит, он упадет. А если он вокруг своей оси, вокруг своего центра уравновешен, он может долго-долго крутиться. И вот а, а, динамическая цельность – это когда у, у человека есть вот эта ось, и, и все вокруг оси уравновешено. И тогда можно говорить, что он целен. И вот врач видит этот, эту неуравновешенность, да, и а, находит причину и уравновешивает. Вот может быть, это работа внешнего врача. А изнутри мы себя не видим, где у нас что нарушено. Теперь, то, что делаете вы, Иуда, когда вы расслабляете, то вы тем самым... А, снижаете скорость вращения, крутеж вот этот, да, и тогда в этом состоянии организм сам находит, потому что это в нас заложено, он находит вот это равновесие. Не вы к вы, это вы выводите, на... выводите как бы человека из привычного этого беличьего колеса, он как бы останавливается, да, и на, на гораздо меньших скоростях у него происходит это с исцеление. Я так это себе представляю, но вам, наверное, виднее. Поэтому, очень хочется, поэтому у меня был вопрос, вопрос был, что такое Руфе. Я mm -hmm. думаю, не исцелитель, а успокоитель. Самая yeah. главная задача врача, если он врач, или любого человека, если родитель, это родитель, муж, жена и прочее успокоиться, успокоиться, успокоить себя и передать уверенность и покой тому человеку, который... Потому что я видел и был свидетелем, когда погибали люди, которые входили в панику, например, тонущий, Он тонет не потому, что наглотался, а он наглотался, потому что он в панике. Или в сердечный приступ. Что вот эта паника, это не, не покой. Так я думаю, что Врач, Рофе, это успокоитель. Когда он себя и, и идет с уверенностью, что он может помочь. А почему он идет с уверенностью? Потому что у него были случаи 10, 20, 100 тысяч, что помогал именно тем, что он... И уже вырабатывается манера успокоения. Поэтому целитель, целитель это делать цельный, я не знаю, это нужно раз, разобраться в этом. <къех> Ребю, да я только... Одно только возражение. Значит, вы применяете слово «успокоение». Но давайте доведем Попали. это до... А... Минуточку, я закон, закончу мысль. Значит, вы говорите об успокоении. Теперь придите к пределу, к полному покою. Ну, это мы переходим за грань жизни уже. А, а ваш покорный слуга вводит другой термин – «уравновешивание». И вот то, что вы делаете, успокаивая, утешая, вы приводите организм к уравновешиванию. Я предлагаю этот термин осознать. И тогда вы поймете, что такое РФ. А, у меня предложение посмотреть на это с большей перспективы, которая вот прямо в этой главе написана. Потому что не обязательно рафе понимать, как, как врач для человека это врачи для семьи для общества и что написано прямо э, в этой главе что э, э, и назвал это место испытания и раздоры да? маша и сразу после этого и пришел амалик то есть Раздоры. И вот то, что вы говорите про человека, когда есть несбалансированность внутри человеческого тела, точно так же несбалансированность, которая прямо названа раздор внутри израильского общества, привела к тому, что пришел Амалик. Поэтому, может быть, на эти все вещи нужно взгляд расширить, не, не сужать его только к тому, что вот человеческий организм. Но и небольшая ячейка ⁇ это семья, и большая ⁇ это общество. И оно тогда прямо связано с тем, что происходит вот у нас сейчас, вот эта судебная реформа пресловутая. Вот и сейчас только одно слово. Я Илья и Равели ждут просто одно, одно, одно слово. Вот между атомарным устройством общества «Семьей» и обществом в целом есть промежуточная часть, вот эти, скажем, органические группы, там из десятков, из сотен людей, которые в традиционном обществе очень сильны. И, кстати, и, между прочим, в Америке есть очень много общин. И когда они ослабевают, то комфорт людей падает, и их mm -hmm. нормальное функционирование очень-очень ослабевает. Mm -hmm. вот, а, По-моему, и, и Эли ждет уже со словарем очень долго. Mm -hmm. и, или, или я... Я, я скажу только перед Элей пару слов, от, соотнесусь, соотнесусь к тому, что Владимир сказал. Очень важная вещь. Действительно, это расширительно. И вот это, это, собственно, слово равновесие и уравновешивание или баланс как угодно это исключительно архиважно. Если нет баланса, а, а общество безусловно динамично. Наш мир динамичен. Значит, и если есть баланс, то в разнос идет и, и, и падает. Вот. Это, это не, не просто может быть понять осознать, что мы все в динамике, и тут очень важно равновесие. Нет. Вот в динамике без равновесия невозможно. Система развалится упадет. А, равновесие совершенно необходимая вещь. И смотрите, а, и есть такое слово справедливость, да? и у нас а, а вот справедливость, оно как раз равновесие во всех вещах. Вот, например, есть у нас тут, ну раз вы о судебной форме, есть левые и правые. И, и представьте себе, что если э, э, пройдет даже реформа, и она окажется не для равновесия, а какая-то одна сторона э, mm -hmm. сможет перетянуть на, на, на, на себя. И тогда мы свалимся в другую крайность. Mm -hmm. Понимаете? Вот. Обязательно нужен баланс. Вот это чувство меры, еврейское чувство меры или золотой середины, исключительно важная вещь. И я думаю, что и врач, когда видит, что больной, ну, настоящий врач, глубокий, видит внутренние душевные, духовные причины разбаланса, то, то настоящий врач видит человека в целом и его духовную часть, и он способен уравновесить. Б баланс и динамика. Илья его прекрасно св связал. И я скажу такой простой фразой, затертый Движение к светлому будущему, ощущение себя участником, движения к светлому будущему. Я специально говорю затертым, но поймите, это огромный да. смысл. Вселяет, оно улучшает силы и физическое, и психическое здоровье общества. Общество, которому по радио и телевидению внушает, что мы в тупике, те, кто это делает, они разрушают здоровье своих слушателей. Абсолютно. Равелли, бы все должники. И я, я еще одну фразу. Рав, Равелли у меня перекликнулась с Рафелли. Оно так и есть, по моему опыту, оно так и есть. Спасибо. Значит, вот к тому, что сказал Владимир, два, два как бы замечания. Значит, во-первых, да, мы все влияем на эмоциональное равновесие друг друга, вот, или сбиваем чье-то эмоциональное равновесие, вот, или можем помочь человеку восстановить его эмоциональное равновесие. Поэтому, безусловно, социальный аспект здесь очень важен. Потом то, что еще важно в этой главе, это все-таки период, в котором евреи находятся между исходом из Египта и дарованием Торы. То есть, как бы, мудрецы говорят, что почему Бог не дал Тору там, сразу по выходу из Египта, потому что они были не готовы, они еще были рабами. Вот, соответственно, с них надо было вытравить психологию раба. Вот. И в этом плане, когда мы говорим про э, Рафеха, э, то э, тут получается, что... Э, вот я сейчас так осознал, что, в принципе, э, рабы живут меньше, чем, э, чем свободные люди. Потому что, как бы жизнь, то есть психологическое состояние как-то на них влияет. При условии, что это мешает. При условии, что еще раз, доктор. При условии что рабству. Если он любит При условии, что рабство ему мешает. А есть такие, которые полностью довольны рабством? Нет этого. у него прокол это ухо. Большая часть советских людей такие были. Большая часть советских людей остались такие, некоторые. Да, но, сторону... но продолжительность жизни в Советском Союзе все-таки была невысокая. Но да. сейчас во всем, во всем мире поднялась, Не знаю, почему. Наверное, потому что написано «И долго будете жить». Написано в последние дни. Для того, чтобы задумывались, зачем. Значит, по поводу рафеха, значит, корня рафе, я взял, это, конечно, не аксиома, а лемельман иврит от буквы корню, вот, значит, но здесь есть любопытная вещь. Значит, он говорит, что корень, что двухбуквенная и П. Это слоистость, залегание слоем, разделение в горизонтальном направлении. Mm -hmm. И дальше он там говорит там про рейшпей-далет, И вот тут раздел, который рейшпей-пей, рейшпей То есть и он это трактует как укладываться, но мне вот больше понравилось слово слоистость, uh, то есть что, uh, допустим, uh, я прочту весь отрывок, просто и тогда uh, все варианты, что он дает. Uh, uh, значит, пейдалет uh, это обхватывать, прилегать под да? uh, настилать лерпот обивать леропэт. Настил подстилка рефида, репут, обивка. Рефек это плотное налегание, при котором выступы входят в пазы. Значит, лахитерапег. Налегать, опираться, преподать. И дальше Лерофев. Обвалить на землю, уложить. Рефет, хлев, то есть это место, где лежат. Лерафеф. Лерафреф. Лерафреф. двигаться вдоль поверхности, едва касаясь ее, стелиться. П он говорит, лечить, то есть в смысле, что укладывать на излечение, проводить, переводить на постельный режим. И отсюда и Рафе врач. Но мне кажется, что именно он ушел от идеи слои, слоев, что, может быть, Рафе – это тот, который смотрит послойно на человека. Вот. или послойно как ультразвук или рентген или послойно как как бы физический духовный там мир и так далее вот и лерпот рп это слабеть рефэ, слабеть стремиться лечь и рф вялый. Вот, а, то есть, вот, не знаю, мне вот больше как бы понравилась идея слоистости, а, вот. а, идея... Успокойте Спокойте, Успокойте Спокойте, А это за окном тут. За окном ты увидел? А, да, да, точно. У меня, а. думаю, не... нет. Пти... Птиц не держим, это только только залетная. Да, Тут в Кормеле кто-то, у кого-то сбежал один зеленый попугай, вот, Это и они кармель. там на природе размножились, да, и они тут летают, я кричат. Хотите? У нас тоже. Вот. То, значит, а тема как бы старая, но тема, которая мне кажется принципиально важна, я когда-то пытался проанализировать, столько разных событий в, попало в эту главу, что их объединяет. Вот. И, значит, все эти события произошли в короткий период времени, то есть там где-то дней 45, то есть полтора месяца. Вот. И, и, и на этих бедных, несчастных, как бы вышедших из Египта, обрушилась много раз как бы, ситуация, когда они стоят перед лицом смерти. Значит, первый раз это когда они остановились у моря, вот, и как бы, впереди вода идти некуда, справа горы, слева горы, а сзади египтяне на То есть как бы, страх, что сейчас их догонят и всех убьют. То есть, животный страх смерти. Вот. Потом э, воды моря раздвигаются и они всю ночь бегут и, и это страх. Э, как бы Отрывыск говорил, что они бежали и плакали, вот. э, потому что, во-первых, страшно стоят волны вокруг э, воды моря. Во-вторых, они бегут по подмерзшему грунту, а сзади египтяне на колесницах кричат и бросают у них дротики. Вот. То есть они как бы натерпели за эту ночь страхов, и когда море их выбросило, море как бы, выбросило утром на берег трупы египтян и обломки колесниц, только тогда у них вот такой... Почти животные, крик радости спасения. Потом они пару дней посидели у моря, они э, Маша говорит, надо двигаться дальше. Они двигаются дальше, они уходят на три дня пути в пустыню. У них заканчивается вода. То есть у людей, которые выросли у Нила. То есть э, как бы э, как вода может закончиться. Вот. И... И тогда страх умереть от жажды. Потом, значит, проходит там, передышка там, недели-две в Элим. Наелись, отдохнули, там, а потом идут дальше, у них заканчивается еда в пустыне. То есть страх умереть от голода. И, и этот страх как бы висит над ними, все потом 40 лет, потому что как бы, тут жаловаться некому. То есть, э, э, э, ман выпадает, э, порция на один день. Вот. Э, э, у тебя нет гарантии, что будет завтра следующая порция. И шаббат особо бьет по голове. В пятницу выпала двойная порция, поели сегодня и завтра. Вот. Выпадет ли он в воскресенье? И, и, и потом опять рефидим вот эта история с водой. И, и потом Амалик. То есть получается, что за эту главу они минимум шесть раз стоят на пороге смерти. То есть им грозит смерть. И как бы вопрос для чего? Почему как бы, тема смерти фактически главная между, на отрывке пути между Египтом и Синаем вот. Как бы ответ, который мне кажется более правильным, что на пути к духовности надо научиться преодолевать страх смерти. И для раба как бы, жизнь – это самая большая ценность, в принципе, единственная. Что больше у него ничего и нет особо. Все у него можно забрать, жизнь – это... Последнее, что у него можно забрать. Вот. Поэтому как бы, раб больше держится за э, свое существование, чем свободный человек. Свободный человек гораздо легче может пожертвовать своей жизнью ради чего-то или ради кого-то. А раб нет. Э, поэтому э, Бог их проводит через череду событий, когда они сталкиваются лицом со смертью, лицом к лицу со смертью, для того, чтобы научиться преодолевать, преодолевать страх смерти. И как бы, последняя, как бы высшая точка этого это война с Амалейком. Омалейк, у него не было большой армии. Вот. Если бы у него большая была и мощная армия, он бы тогда завоевал бы Египет. Вот. А, а тут он нападает на, на безоружных, ну, уже вооруженных людей в пустыне, но, но они рабы по психологии, и он не нападает на них, как бы как армия нападает. А он остановился с и так как бы по чуть-чуть по, по краям, атакуют, но это психологически очень бьет, может, сегодня могут убить, а могут покалечить, сегодня могут тебя, сегодня могут меня, там, и так далее. Вот это вот психологически и бьет. И, и вот на этом этапе, после уже пяти предыдущих столкновений со смертью, вот, уже собираются Люди, то есть Маша говорит Ишо, и, Шо, и Шо собирает как бы, армию тех, которые готовы идти э, и рисковать своей жизнью, может быть даже умереть, э, ради жизни своих семей и ради жизни своего народа. Вот это вот уже качественный, э, качественный скачок. Более того, э, еще чему научил нас Амалек – Uh, у Амалейка не было шанса победить, вот. но ослабить, uh, ослабить именно… Uh, то есть он пришел uh, не завоевать, не захватить, не, uh, не, не подработать на этом. Uh, он пришел умирать, uh, но он пришел умирать за свою веру. И вот это был главный урок для евреев что вот кто-то готов умереть за свою веру, какой бы она мерзкой, гадкой не была, но он был готов за нее умереть. Вот. И вот э, только после того, как и, и мы готовы умереть за свою веру, вот тогда уже хотя бы какая-то часть, вот, которая пошла в бой, вот, тогда уже подошли к горе Синай, а тогда уже получили то. То есть фактически не может быть духовной личности, которая не научилась преодолевать свои страхи, и главный из них страх смерти. Все, спасибо. Элишар Куа. Вопрос, постоянный вопрос. Я думаю, что для себя я нашел ответ. Чем отличается верующий человек от неверующего? Коренным образом. Одной фразой. Чем отличается? Это такой же человек, одежды, внешне все это, может быть, это не отличие, это не верующий. Верующий человек, значит, он не умрет, он перейдет в другое состояние, но он будет жить. А тот, говорит, это конец, а конец это страшной вещь. Никакой надежды, никакого, никакого будущего, конец. Поэтому ему страшно попасть в пропасть безответную. Значит, верующий человек не умирает. То есть он не боится смерти, так как боится. Тот конец, конец всему. Все, все было и нет. И ничего нет, и ничего, никого, ничего нет. Все. Это страшная вещь. А мы, которые верили в людям, значит, это не конец. Может быть, самое начало. Чем ближе, чем ближе приближаешься в возрасте к определенным границам, к 120, тем яснее, яснее все это, это понятие, что бояться умереть или не бояться умереть. Все. Замечательно то, что вы сказали, значит, как бы совсем не пытаясь это как-то но по этой логике у нас попадает, что и Путин очень верующий человек. То есть он до сих пор думает, что это еще не конец. Так вот. что вот. тут надо как-то уточнить. Я, я же объяснял, почему Путин держит. По одной причине. Да. Почему, Путин, и почему, да, да. И почему этот самый Натаньяу ничего не получится у него. Путин... Борется с гомиками, и за этого удержат, например. Только это, больше ничего нет. Ну, когда эта заслуга его закончится, плата за эту заслугу, тогда будет конец. Да, его держат вопреки общественному мнению мира мировому и прочее, прочее, прочее, все прочее, его держат. Непонятно почему. Но ну, а сами Путина. Почему раз Путина, два Путина, почему три Путина? А, а, а можно а, а, перейти к, к нашим, к нашим а, а, ближневосточным а, делам в свете того, что сегодня прозвучало? А, я вот сейчас отчетливо понял, что а, а, эти самые шахиды, а, террористы, которые готовы умереть, чтобы а, значит, убить евреев, это, это точная проекция Амалека на наше время. То есть Амалек а, это террорист, у которого, И, интересно, подчеркивал на что Амалеку ничего не надо было: а, ни, не ни завоевать землю, ни, ни какое-то богатство приобрести. Там, там была совершенно какая-то непонятная. Цель, почему он пошел на войну, действительно рискуя э, самому не выжить. Вот. Это психология терроризма. И если так... У меня совсем другая точка зрения. Есть, есть небольшая разница. Э, террористы, если ты говоришь, идут на смерть ради смерти, это не так. Они имеют большие привилегии, они считаются героями. Их семьи санжат деньгами. Это, это, это верно, это другая это сторона медали. Это другая сторона медали, да, конечно. И Поэтому это, и это. Не они не малеки. Ну, это да? Да, в наше корыстное время. Или там 70 таких. А есть такие, которые да. думают, что только вот когда он уйдет получить 70 битулот, это, это действительно верующие. Если можно, у меня совсем другая точка зрения про молеков. Амалек, говорят, что Амалек, он без причины напал на евреев. На мой взгляд, у него было более чем достаточно причин. По их законам, которые у него были, беглых рабов нужно возвращать хозяину. Перед ним стояли беглые рабы. Он к ним относился, то есть к нам, как к беглым рабам. Кроме того, законы, которые они соблюдали, представляли колоссальную угрозу для амалека один только закон про то что вот, про вот этот закон беглых рабов по его закону нужно отдавать хозяину а по еврейскому закону наоборот не нужно отдавать израиль Оно полностью разрешала его всю страну и всю его экономику когда израильтяне потом Шли, евреи шли через пустыню, и какие-то цари говорили: нет, не пройдешь ты через нас. Ну, конечно, не пройдешь. Все мои рабы к тебе перебегут. И, и, и, и по твоему закону это будет правильно. Поэтому Амалет сражался за свою жизнь. Ему нужно было показать хотя бы, это, на мой взгляд, хотя бы визуально своим рабам, что нет. Это так, просто так не останется. И поэтому его, у него есть два компонента. У него есть ненависть, это другой компонент. И у него есть весомые причины для борьбы. Это одна вещь, которую я хотел сказать. Вторая вещь, я хотел сказать, перевести немножко наш разговор тоже про антисемитизм и про ненависть современное русло. А сейчас вот жизнь вот последние сто лет колоссально изменилась. и Мы все это видим. Я бы сказал, что это изменение, его редко так выражают. Что если сто лет тому назад, совершенно запросто можно было жить просто трудолюбием. Человек трудолюбивый. И он себе живет, поживает и добро наживает со своей семьей, и все в порядке. Теперь э, произошло колоссальное изменение. Трудолюбия недостаточно ни на индивидуальном уровне, ни на уровне государства. Да. Нужно необходимо абсолютно творчество. Без творческого начала, что лет и 200 лет тому назад... Количество ученых или количество инженеров, людей было в тысячи раз меньше, чем сейчас. 0,1%, а сейчас 30%. И вот тут возникает а, интересный феномен. Ненависть убивает творчество. Ненависть а, и, и оба, творчество и ненависть требуют колоссальной энергии для мозга. Мозг потребляет 30% вообще энергии человека. Или одно из двух, или ненавидишь, или ты можешь творить. Если ты не можешь творить, государство умирает. Государство, у которого нет энергии на то, чтобы создавать новое, даже просто оружие, новое лекарство. Оно умирает. И возникает в современном мире вот такой вот такое противоречие. И как только страна или человек уходит в ненависть, это путь вниз. И поэтому мы видим то, что мы видим сейчас. Только ненависть ненавида. растет, потому что это захватывает. Они ненавидят, у них меньше энергии на творчество, они еще больше ненавидят. И вот эту к, тенденцию, которую мы видим, она произошла от Амалека, но она не была такой острой. А вот сейчас она превратилась в, не, в необычайно острую вещь, которая, видимо, будет по нарастающей увеличиваться. Это вопрос. Это не Оригинальные мысли. Спасибо. И где же выход из этого? Вы показываете, что круг сужается. А как разорвать этот порочный круг? А Это обратная связь, она имеет такую, такое свойство. Это положительная обратная связь. Ты толкнешь в одну сторону, оно летит в одну сторону. Если, дай Бог, ты толкнешь в другую сторону, оно будет лететь в другую сторону. То есть нужен какой-то толчок, который поменяет направление направление понятно какое иное это любовь и беспричинная ненависть может быть побеждена только беспричинной безусловной любовью а и об этом тора нам четко говорит помните Раби Акива сказал да. вот центральное место в торе вахафта реха камоха и вполне возможно что именно это центральное место любовь это... Уменьшение ненависти по отношению к другим оставляют у евреев больше возможностей к творчеству. И вот это дает преимущество нам. Позвольте. Значит, с выводом согласен, с построением логическим нет. Угу. То есть понятно, что мы за меры, за творчество. Вот, тут спорить бесполезно. Вот, но, как бы, первое убийство на земле, убийство Каина и Авеля. Вот, кто кого ненавидел? Вот, Каин ненавидел Авеля. Mm -hmm. В результате, кто проявил творчество? Каин же и проявил творчество. Метраж говорит, что он не знал, как убивать. Вот, он пробовал так, пробовал так, пробовал так, пока, пока не нашел как. Вот. Mm -hmm. И на протяжении тысяч лет, истории человечества, именно война стимулировала технологии. Вот. А потом уже, значит, благодаря конверсии, там что-то перепадало на какие-то мирные цели. Вот. Слава богу, что мы дошли до того уровня, когда там... Не знаю, лекарства разрабатываются не, не для солдат на войне там, или какие-то технологии, то есть не все разрабатывается для, для военных нужд. Вот. Но то, что идет рост как бы, творческой мысли, это хорошо. И следующий шаг, конечно, как бы творческой мысли нужна духовность. Ну, нужна, нужна идеология, указывающая направление, чему это творчество должно служить. Вот тогда да, правильно то, что вы сказали, и то, что Илья сказал, вот, что направление любви и служения Богу. Есть, вот говорил, что первая заповедь – это «Вага это молоках, любви Господа Бога своего». Uh -huh. А вторая – любви ближнего. Uh -huh. А кто остался, который проявил инициативу? Да, к сожалению. Тот, который, который не проявил. Ничего от Абеля не осталось. Эбель, uh -huh. Ничего не осталось. И uh -huh. мы uh -huh. продолжаем, и продолжается все-таки тот, кто твор творческий был. Хоть творил uh -huh. Одну секундочку, можно тут добавить. Элли ведь описал этот вид творчества, этот метод пробы и ошибок. А Значит, пробовал так и пробовал эдак, я так услышал, Рабели. Да? Это, это не есть творчество, а есть другое творчество, которое мы называем прозрение. И с большими творцами науки, и не только науки, а, а, и искусство было именно прозрение, вдохновение. А, а человечество, конечно, оно, это называется ползучий эмпиризм. Метод пробы ошибок. Ну, и оружие, между прочим э, которое до сих пор не, не остановилось, значит, э, э, изобретение, они тоже пробуют. Попробовали так, не получилось, попробовали иначе. Ползучий... Это двенчатый right. крылья. Это же не right. оружие. Отец Ноха сделал, да? А, ну да. Ну, неважно, да. Я не знаю, может, его осенило. Значит, мне трудно сказать. Творчество – дело очень непростое. И творчество Каина… Только условно можно назвать, Я бы сказал, просто у него была дурная инициатива. Это скорее сказать, чем творчество. Вот. А, а Всевышний же его предупреждал, что у порога грех лежит. А он не, не послушал даже предупреждения. Ничего хорошего он себе не заработал. Вот. Но началось, дорогие друзья, давайте по -по помнить корни. Началась не с Кайна. А началось-то с папы, с мамой этого Каина. Вот там где. Но у них вот. ненависти не было. У них была глупость. Okay. А это пострашнее ненависти. А, кстати, ненави... корни ненависти – это, конечно, глупость. Потому что э, не видеть в другом человеке э, брата или сестру, у которого один отец общий – это же глупость. Понимаете? Это, это да, да. Самые страшные враги такие. Именно такие. Братья сейчас. А, а, а, не... Вы знаете, что, что сегодня прозвучало? Это все нужно осмыслить. Сегодня очень глубокие вещи прошли вокруг самых, так сказать, коренных духовных понятий. Свобода сегодня прозвучала, страх страх смерти, а вот, а, и я вспомнил, слушая а, а, моих дорогих коллег, что к концу а, а, пятой книги сказано совершенно какая-то вроде очень простая, а стороны, не очень понятная вещь. Когда сказано, Маше говорит в своей а, речи перед уходом, что есть два пути у человечества и у человека. Путь, если будете так вести себя, то это путь к гибели, к смерти. Если будете так себя вести иначе, то это путь к жизни. И сказано, и выбери жизнь. И вот о какой же жизни идет речь? А мы сегодня говорили о страхе смерти. Очень глубокое, мне кажется, рассуждение. Это серьезнейшая вещь, надо всем осознать. А, и... а говорит, выбери жизнь. Так как преодолеть, значит, а, а с другой стороны пожертвовать жизнью иногда. Тут все не очень просто. Но мне кажется, что вот та свобода, которая является центральной темой и тот страх смерти, о котором Равели сказал нам сегодня, вот это две вещи, они на полюсах находятся. Значит, настоящая глубинная свобода – это свобода от страха смерти. И, и это то, что прозвучало сегодня. Это, э, и если мы мечтаем быть свободными, да, то это свобода в том числе от страха смерти, ну еще от власти материи, ну еще от власти денег. Вообще свобода от любой власти и от власти страха смерти. Вот это идеал. Но тогда что? Безграничная свобода? Она нет. И у этой свободы, которая есть идеал, есть... Две естественные границы. И они прозвучали только вот сейчас в устах Равелли. Какие же естественные границы вот этой безграничной свободы. А это две границы. Это любовь к Всевышнему. Значит, граница, слушай, что он тебе советует. И вторая граница – любовь к ближнему. Ты хочешь быть свободен? Так уважай свободу ближнего, как свою собственную. Вот тут и равновесие, кстати. И вот это самое равновесие есть естественные границы для свободы. Думай не только о себе, но о ближнем. Люби его как себя. Получается закон равновесия и любви. И вот эти две любви к Всевышнему и к Ближнему являются естественными границами свободы. Вот такая простая система. Спасибо. Останавливаемся на этом, да? Да. да. Шаркова, Спасибо, я Шаркова. Да. Спасибо. Спасибо. спасибо большое. Спасибо.